Друзья, всем большой привет! Сегодня мы будем играть 10 песен на одних и тех же аккордах. Да. Половина моя, я Коронова на луну. Как начало высока, Как победа не со мной, Как надежда нелегка, Играй как можешь, сыграй, Закрой глаза. Но Динорастай, да колье, поклонись, мое окно отогрей, пусти по волю весной, не даже вино созрей, Ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно. Прошло все, о том же гудят провода, Все того же ждут самолеты, Девочка с глазами самого, синего льда, тайт под окном пулеметы, тоже весь кто-то. Пропадает миллионов на век, когда-то самый дорогой человек. Правда слишком глубоко забывать друг друга пора. Мы пропадает миллионов на век, когда-то самый дорогой человек. Правда слишком глубоко забывать друг друга пора. Мы стомы два белых облака и для чего мы Полыпать, но или покинуть города, Эй, Эй, тебе конечно буду говорить. Как... Солнца и дни Пачки сигарет в моем кармане Заставляют чить меня этот день Я возьму телефон, позвоню своей маме Мама, почему я хочу верить? У ночного огня под огромной луной Темный лес укрывал на зеленый лист твой Я тебя целовал у ночного огня Я тебе подарил Просвистела и упала на столе, Чуть поела, да скатилась по зале. Убитых песен, дай мне нечего терять, Мир так тесен, дай-ка, брат, тебя обнять, о, -о, -о, -о.